продавцы снимают объекты с продаж или замораживают, что делать. Смотрите, вот а, это на самом деле есть, я не спорю ни в коем случае, так и есть. Но а, для каждого продавца, который еще не снял свое объявление, или, допустим, который говорит, я вот рассчитываю притормозить, ключевой момент, смотрите, если вы как продавец уверены и понимаете, что происходит, вы можете на что-то надавить. То есть тот момент какой, когда я понимаю психологию своего потенциального покупателя или потенциального продавца, я понимаю, как мне на него воздействовать. Если я могу поставить себя на место этого человека и посмотреть, у него с высокой вероятностью заканчиваются деньги, с высокой вероятностью, да. А на самом деле спрос клиентов сегодня есть покупателей, очень большой. И этот спрос состоит из другого типа людей. Важно вот понимать, допустим, сейчас кто следит за ипотекой, да, что сейчас с апреля месяца, я не помню с какого точного числа, надо посмотреть, тоже там после 17-го да, или после 21-го, те, кто подаются на ипотеку, до ноября месяца они получают сниженную ставку 6,5%. Но на квартиры в Москве до 8 миллионов, а по России до 3 миллионов. Вот сейчас выйдет Антон после меня, и мы с вами посмотрим, какие клиенты сегодня делают спрос. То есть если говорить о клиентах эконом-сегмента, то да, для них это интересное предложение. И многие сейчас риэлторы тоже застыли, и клиенты застыли, и они такие типа... «Ну, сейчас вот ипотеку буду давать меньше, мы тогда пойдем подаваться». Но вы а, посмотрите, что по ценнику это эконом-сегмент, это не бизнес и это не а, комфорт-сегмент. То есть, соответственно, это те люди, которые изначально не очень лояльны к агенту по недвижимости. Это те люди, которые пытаются изначально найти дешевле. Это те, для которых лишние 10-20 тысяч рублей заплатить – это гигантская проблема. И поэтому они всегда, даже какой бы риелтор хороший не был, будут пытаться обходить. Но есть же такая тема. Вот, Поэтому, а, когда мы с вами говорим о том, надо откладывать или не надо откладывать, акцентируйте внимание на том, что деньги заканчиваются. В принципе, у людей, у потенциальных покупателей деньги сегодня заканчиваются. Те, у кого были, они их вкладывают, те, у кого их не было, но они так и не появляются. Поэтому, если вы сегодня не будете выставлять свою квартиру на продажу, с высокой вероятностью вам придется продавать, продавать ее либо по более низкой цене, либо вы будете дольше продавать. И второй момент есть момент того, что у него уже у самого деньги заканчиваются. Потому что где брать деньги человеку, который сидит, например, и ждет ну, того, что его завод заработает. Да? Его завод не начинает работать, и с этим возникают какие-то проблемы. Соответственно, у большинства собственников тоже начинает появляться мотивация получить хоть какие-то деньги на руки. Конечно же, понятное дело, что за бесценок квартиру продавать не будут, но им интересны любые деньги и любого рода предложения. Но опять же, они готовы слушать только в том случае, если у вас есть клиент.